И всем привет друзья с вами я макар и я возвращаюсь на канал на самом деле эти времена были сложные которых меня не было мы это учились учились а сейчас мы отдыхаем в принципе ну что, друзья сегодня мы играем в half life 2 сегодня у нас новое прохождение будет состоять из нескольких частей. Я думаю, можем начинать в принципе. Да, друзья, обязательно не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Обязательно пишите игры, которые мне можно еще пройти. Так, поехали. Я тут уже немного проходил. Мы не ходим в руин гольф, ой, в руин холл. Ну, я про, я прошел до песчаных ловушек. А с вами, друзья, я буду проходить с первой главы и попробуем закончить 14 главу. В принципе, мне осталось бы недалеко. Ну что, друзья, начинаем новую игру. Так, друзья, Half-Life 2. А! я думал, я вообще звук вырубил. Вам слышно там? С добрым утром. Должно быть слышно. Я голоса плохо слышу. А, я аж колонка точно. Это его третий перевод за год. Нас обстреливали, серьезно. А ничего будет, если мы не пойдем? Я не пробовала, конечно, не выходить. Хотя я пацанов сейчас потеряю, поэтому я пойду с ними. Ах ты, кто это? Это опять эта летающая камера. так охренел? Людей бить. Отвали э, э, э, отвали отсюда! Отвали отсюда! Иди в шопу! Отпомогите мне! Избивают! Избивают! Тихо, тихо, тихо, тихо. Я ведь тебя тоже сейчас снесу. Получай. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. А он не может за мной идти. А, -а, -а мамонт. Иди отсюда. О, привет. Хорошая история, конечно. О, тут есть побить попит. А я чё-то не хорошего мнения сидеть семнадцать. Может, я прилетела чисто. Ну давайте бутылочка кого-нибудь заширнем Да блин а! Ты даже до сделать не успела, она уже а есть, спасибо. А мне кажется, чуть не очень. Так. А че такой быстрый, алё? Гараж. Я знаю то, что если их толкать, короче, можно это получить а это. Ох, это было близко. Тихо, тихо, тихо, тихо. Я ведь тебя достану, до смерти достану. Да, пропусти меня, все. что, хреново же, совсем? Охренели? О, точно можешь это. Не... Не понял. Да ты охренел совсем что ли? Я ведь агрессивный парень. А я уже забыл, что тут вообще нам куда вообще нас поведут? Отойди сюда. Куда нас поведут? Где опять этот тварь? Это же наш друг. Вот его я вспомнил. Понял. <coughs> <coughs> <coughs> uh -huh. yes. Так у вас же есть телепорт А, здесь ее нет. Ты не вижу ничего. Тут вообще куда надо идти. А, точно. Вот сюда. А потом. Ну все, была, не была. Бала. Чисто я жирный, просто коробку сломал. Открыл. Ой-ой-ой, загрузочка. Отлично. Погнали. Игра пусть сама делает автохозяйка. Ну ладно, в некоторых местах буду делать свое сохранение быстрее Ну ты мамонт Ох ты ё моё А он до сих пор за мной, он будет всегда за мной бежать. Я просто, я просто в прошлый раз просто взял, положил банку в этот. Я не уснул взять. Дверь-то тупая, это да дверь, дверь тупая. Ну и ты козел доиграешь сейчас. Дурак, <смех> <смех> и он меня сейчас чуть не ударил. Да, от тебя воняет. <смех> <смех> да, отстань ты от меня, Че я тебе сделал? Я хочу позвонить. А, телефон украли. <смех> У вас телефон украли, а вы тут это за мной гоняетесь? Ага, понятно. Да вы вообще офигели, да чего у вас там? Там лица, что ли, показывают свои? сразу ну, ну мамонты конечно а я свалю от вас нормально Тараторий. ладно погнали тогда здание я просто не очень хорошо помню. Так ты сказал не двигаться? Ты сказал сам не двигаться, мудак? Ой, ладно, пошли. Загрузка, да? Угу, понятно. Логично. Шварено. Не каша, да. Открываем дверь. Чего мы с вами тут? Что-то должно страшное произойти, я это помню. Ну well, Можно вам разбить окно? Yes, можно. Чисто я проиграл в Xbox. Погнали. <laughs> <laughs> <Pog> <laughs> Вы, конечно, извините, там два, да, ваше имущество, но. Угу. Э! Я ведь разобью ваш огну. А, -а, -а, а, долбанный Фортнайт! <связь> <связь> Ладно, погнали. А, ну больше не будет телевизоров, это, конечно, жалко. Еще один. Ну он не работал, но мне пофиг. А вдруг заработает? Надо на крышу бежать. Так, все. Два раза целых, да? Я шел не в ту сторону. Так, нам нужно сюда, а я забыл дальше. А, нам сюда. А теперь мы должны врубать лютый спидран, понимаете? Да? Понимаете или нет? Да, уже сзади пошмаляю, а что так быстро-то? Ну, это также для вас, если вы, да. А, да, -да давайте мы сейчас проходим первую главу. Давайте по, по две главы, профильности проходить будем. Кому надо, тут уже найдет, что ему надо пройти. Если вы что-то не понимаете. В некоторых главах тоже будем... Ну вот в новых, которые я еще не проходил, будем тоже думать вместе с вами, так сказать. О, патроны. А, коробку ставить патронов. Ну да-да, забирайте себе патроны. Они подумают, что это патроны. А это не патроны. Братики. А, сейчас у нас сломается. И нас спасут. Господи, что там происходит? Привет, сестра. Да. Агась. Ой, тут да ты все завалила? Да, ну не верю. Серьезно не верю. Чего у меня нет? Я тебя знаю. Я тебя убил. Ой, нет. Ну я не в этой игре ее убил. У меня просто есть игра на движке half -Life. Ну, вы, наверное, знаете, если. Если кто не знает, я сделаю видос. Давай, нажимай. Смотрите, вот что она здесь нажмет. Понятно. Там просто страшные технологии, наверное а дверь типа закры... а, вон. да что ты это я знаю твой пароль 1 5 вот смотрите если я же говорю просто чтобы легко ввести пароль и все не забыть вот она сейчас будет перелазить. хотя вообще смысла нет обойти быстрее чем перелезть я хочу пить я пить хочу Давай. Только она сейчас откроет бункер. Но... Хотя нет, нет, нет. А, она ввела деньги. Доктор Фрейма. Ой. Я забыл, как его зовут. На Л что-то. На Клейн, Кляйн, Кляйнер, Кляйнер, да. Ага. Да? Я сам? Реально? Я активировал сам эту штуку? Давай. Типа, день на Типа не подошло, да? Да блин, она должна открыться. Ну ладно. О, и ты здесь тоже. Да, тут есть телепорт такой интересный. Можете поиграться, если хотите. Я же знаю код, ребят. два предмета нельзя короче тэпать. можно только один. О костюм костюм костюм костюм. Сам все ввел, сам все активировал вообще норм. Все, это мой новый костюм, ребят. Лаву взяли, прилепили, просто все. Опять потерял свою Ламарку. <связи> Тут везение, конечно. Понятно. Давай. Есть, uh -huh. uh -huh. yes, там зарядка есть, я знаю. не слышу ещё. Можно на меня зарегистрировать? Так, здесь у нас телепорт пушка. А я с тобой хочу. Ну ладно. Так. О, привет, Вон. Угу. у меня костюм уже разрядился. Пока. Я хочу смотреть на анимацию, которая случится здесь. Нет, не воткну. Нет, хотя если я не могу, меня посчитают тупым. Давайте. Ты чё, дед, сделал с тетей? О, она уже там. Ага. А я не хочу, может быть. Иди ты в попу. Я вообще-то умею вставлять штекеры в розетку. Ну или что это у вас тут такое? Э, где он? А куда он? А, он уже там. Спасибо за удачу. Кстати, удача желать плохая примета. Да вы что, офигели? О, я здесь. У вас провод оторв. Я... Гордон Фриман. Правильно я сказал или нет? <с, <с, yes. <с>, Вы что, офигели? А, сейчас буду слепить. Быстрее сваливаем. Быстрее. Быстрее. Я не не не этот, не фотогигеничный. Ура, наконец-то. Нет, пока не новая глава. Так, ну, надо ждать его здесь. Угу. У меня не работает приблизительно. Ну Давай. надо быстрее бежать отсюда. Вообще фонарик. Так, я ведь тебя сломаю. Гадина. Гадина. Я... Я... Не-не-не-не-не-не-не. Изображение пропало. У меня иногда пропадает изображение. Отходит. Быстрее, быстрее, быстрее. Мы вообще должны были фонарик получить из этого робота. Давай, ну быстрее, ну беги, ну беги ты. А. Так, смысл. <coughs> да, отстаньте от меня. Так, здесь у нас поезд. Будьте осторожны. Бегите от него. А двери не забывайте закрывать. Он очень близко. Можете вот так спасаться от него. Аккуратненько. Так. Чик. Чик. И бегите. А вот только куда? Я не знаю. Я забыл. А, не, все, вспомнил. <с timid> Давайте, побежали, побежали. <служили> Стопы. Нам надо туда как-то попасть. Как-то надо, но я не помню как. По поездам даже вроде бы. А, вот тут у нас есть вагон. Да, по поездам все-таки. Если вам попадутся бойцы, то это надо их ломом чикать. Уибах! бах. Сейчас у нас будет загрузка по тоннелю вниз. Зачем нам фонарик, если мы видим свет? Вот смысл, реально. Отлично. Через каналы. Сейчас, секунду, друзья. Ладно, друзья, что хочу вам сказать. Давайте тогда сейчас, в принципе, захилимся. И можем тогда все заканчивать на сегодня. Ну, если сегодня мы прошли... Сколько мы сегодня прошли? Сколько мы сегодня прошли, я не знаю. Две-три головы. Так, вот через каналы. Вот у меня песчаные ловушки. И тут у меня Великий день. И через канал, да, видать. А, нет, у меня было прибытие. Великий день, да, три, три части сегодня прошли. Так что, друзья, большое спасибо за просмотр. С вами был я, Макар. Давайте сохранимся еще разочек. И всем... Пока.